Привет, друзья! Я Алиса. Я Макс. Это программа «Мой формат» и большое путешествие по России вместе с русским географическим обществом. Мои друзья из разных стран считают, что Россия – это страна, где много снега и очень холодно. Да, у нас есть места, где снег не тает круглый год, а есть и субтропики, где холода – это большая редкость. Я бы хотела прислать фотки из настоящей русской пустыни, чтобы было много песка. Барханы. Пойдем. Мы направляемся в район поселка Харабали. Это удивительное место, стык трех миров. Воды Волга-Ахтубинской поймы встречаются со Страханской степью и полупустыни при Каспийской низменности. Вот полюбуйся, это настоящая пустыня Пески-Берли. Какая же это пустыня? Тут даже растения есть. Они же сухие, самые настоящие северная пустыня. В этом месте особая красота. Для сохранения экосистемы в этих местах создали охраняемую государством территорию, заказник Пески-Берли. Его площадь более 3000 гектаров. Это в 15 раз больше территории Европейского княжества Монако. Территория заказника входит в состав Рын-Песков, то есть бугристой песчаной пустыни при Каспийской низменности. Пока мы наслаждались красотой этого края, третили местного краеведа Учежгали из Магомбетова. Здесь запрещена какая-либо деятельность производственная. Здесь точно так же запрещено хождение, поездки, машины все остальное. И за счет этого сохраняется вот этот ландшафт и вот эти уникальные природы наш. Оказывается, в бугристой пустыне существует два вида песков. Закрепленные удерживаются корнями растений. Они защищают пески от выветривания. Красивые барханы это результат хозяйственной деятельности человека. Копыта домашних животных разрушает растительный покров. Бархана перемещается по степи. Через год песчаная граница может оказаться на 20 метров левее или на 200 правее. Этот заказник постановлением губернатора Астраханской области был учрежден в 1998 году. И с тех пор он функционирует. В чем особенность этого места? Здесь растет вообще редчайшее растение, как тамарикс в наших краях, жузгун. Кроме того, здесь богатая флора, фауна. В этих песках действительно живут разнообразные виды ящериц и мей. А, смотри, смотри! Изначально заказник пески Берли создан как герпетологический. Здесь находится рефугиум. Так ученые называют место концентрации большого количества разнообразных видов рептилии. Вот трудится жук-скоробей. Рядом бежит песчаная ящерица. Под этим кустом от нас спрятался суслик. Я и не подозревала, что в пустынных песках такой богатый растительный и животный мир. Курганник у нас тут летает, это тоже редкая птица. Степной лунь, тоже редчайший. В пески Берли действуют строгие правила посещения. Запрещены проезд на машинах и разжигание костров. Не разрешается даже пролетать на самолете ниже двух километров. Ходить в заказники можно, но рвать растения или охотиться на редких охраняемых животных категорически запрещено. Все делается для того, чтобы сохранить этот уникальный уголок природы и его обитателей. Алиса решила оставить свой след на песке. Через несколько минут следы нашего пребывания сдует ветер. Местные жители говорят, что домашние животные не опасны для флоры и фауны заказника. Они не едят редкие растения, а ящерицы, жуки и суслики сторонятся крупных лошадей и коров, которые спокойно приходят в эти пески на водопой. Но копыта домашних животных разрушают растительный покров. Это приводит к опустыниванию степных ландшафтов Астраханской области. Вода прямо под нами. Если выкопать колодец 2 метра глубиной, можно насладиться чистой, свежей водой. На обратном пути мы наткнулись на высохшее озеро, похоже здесь и раньше нельзя было утолить жажду. Вода озера была очень соленой, мы двигаемся дальше. Через такие пески шли караваны. В этом месте проходил великий шелковый путь. Это самый знаменитый торговый маршрут в истории человечества. В первую очередь он использовался для вывоза шелка из Китая. С этим связано его название. Шелк очень ценится, но один из этих мест ценится и сейчас, хотя он не так дорог. Ты прошел? Да, в Астраханской области есть уникальные соленые озера. Что ждем? Поехали? Пойдем. Если посмотреть на озеро Баскунчак сверху, то кажется, что его берега покрыты снегом, но это соль. Вода очень соленая, пить невозможно. Вода озера очень прозрачна, но непригодна для жизни. Здесь нет рыб или земноводных. В озере Баскунчак живут только бактерии, которые выносят соль. Вода удивительная по ощущениям. Она как будто тебя выталкивает. В соленом озере практически невозможно утонуть. Искупнемся? Давай. что если на дне озера выкопать ямку то через некоторое время она опять зарастет кристаллической солью можно считать что в этих местах соль это возобновляемый природный ресурс что это это деревянный столб который добывает соль это один из способов добычи соли которые использовали раньше Впервые Баскунчак официально упоминается в 1627 году в книге «Большому чертежу», как место, где ломают соль чистую, как лед. За нами находится гора Багдо, священное место для буддистов. Подняться на гору Багдо нелегко, но красивый вид с вершины оправдывает затраченные усилия. Почти сразу же за горой начинается территория Казахстана. Бескрайняя степь уходит далеко за горизонт. Здесь добывают гипс. Это озеро соленое. Подножие Багдо на два десятка метров ниже уровня моря, а вершина примерно на 130 выше. Высота горы увеличивается с каждым годом примерно на 1 мм из-за выпирающего соляного купола. Здесь выходят на поверхность триасовые осадочные породы, богатые скелетными останками. Можно найти останки древних амфибий, лабиринтодонтов. Но мне больше всего понравился виз горы. Незабываемо! После горы Бакто мы еще раз приехали на озеро Нижний Баскунчак. Это место особенно красиво на закате, когда поверхность под ногами кажется розовой. Когда идешь по соли, возникает чувство, что находишься в другой планете, исследуя иные миры. Это Россия красивая, разная, необъятная. И мы продолжаем наше путешествие, каждый раз удивляясь новым незабываемым впечатлениям. С вами была программа «Мой формат». До скорой встречи. Пока-пока.